Здравствуйте, я дипломированная и опытная независимая переводчица. Мой родной язык – русский. Основные направления перевода – с французского на русский, с английского на русский, с итальянского на русский, с немецкого на русский, с русского на французский, с русского на английский. В 1999 году я начала переводческую деятельность. Сначала на предприятиях, а потом самостоятельно. После получения диплома профессионального переводчика в Институте переводчиков и международных отношений города Страсбурга, Франция. Я живу в Страсбурге и работаю главным образом через интернет. Области углубленной специализации Бизнес Маркетинг Контракты Перевод веб-сайтов Медицина Здоровье Фармация. Медицинские изделия. Технические руководства. Электроника. Автоматика. Гуманитарные науки. Туризм. Услуги. Письменный перевод. Вычетка. Корректура. Закадровый перевод. Транскрибирование аудиозаписей. Локализация. Субтитры. Устный перевод Для регулярных клиентов письменного перевода Глоссарии терминов КАТ-инструменты Программы автоматизированного перевода SDL Trado Studio Wordfast Pro И многие другие Образцы переводов Подробный тариф и полная контактная информация приведены на моем сайте traductrice ком.